которые не видны, это после перед сдачей дома убрать все, скажем так, до идеального блеска. Не так-то это просто, занимает достаточно много времени. Я вот тут мой окошко 15-20 секунд, но мне уже это надоело. А люди целый день трудятся, представляете, работа на самом деле сложно. Это та работа, которую не видно, она выполняется перед сдачей каждого дома.